Сорт томата Мамба, мутная мамба, вот такой вот необычный по окрасу томат, вообще красавец необычный, это высокорослый сорт, метр семьдесят два метра в открытом грунте, он среднеспелый, сто десять, сто дней проходит до сбора урожая, плоды плоскоокруглые, окраска бордово-зеленого цвета и вес томатов, от 250 до 350 грамм. Отдельные плоды до 450. Этот сорт примечателен не только красивыми плодами, но и тем, что он плодоносит до самых заморозков. И у него очень высокая урожайность. Вот так красиво выглядит сорт в разрезе. Вообще необычный. Очень сочный. Тонкая кожица у него. И мякоть зелено-бежевая с, с розовыми вкраплениями. Очень сочный, сладкий, с преобладанием фруктового вкуса. Попробуйте вообще замечательнейший сорт. Этот сорт салатного назначения. Выращивать его можно как в открытом грунте, так и в теплицах. Лучше растение ввести 2-3 стебля.